Привет, я вот недавно приобрел в интернете этот комплект норвежского термобелья, и вот решил немного о нем рассказать, просто потому что мне реально это термобелье просто зашло. Я всегда думал, что такая одежда, она будет стягивать и бесить меня, обычно носил какие-то широкие майки, но вот когда решил рискнуть приобрести, реально понравилось, это реально тепло, и удобно, и хоть тут и есть вот определенные швы, но они никак тебя не сковывают в движении, и я просто уверен, что теперь, даже если будет как-то дико холодно, я в этом термобелье просто не замерзну. Ну, просто-напросто, так что всем советую, всем удачи, ни разу не пожалел о том, что его приобрел, и всем хорошего дня, пока-пока!